На днях с торговой площадкой Steam произошло что-то невероятное. Возможно, вы уже слышали или видели эту наклейку. Это наклейка на легке. Ее можно покупать прямо в игре за 81 рубль. Раньше вроде как за 64 даже можно было купить. Какой-то человек или группа людей захотели искусственно поднять цену данной наклейки на торговой площадке. И стоимость в пике доходила примерно до 1300 рублей за одну наклейку, которую, напомню, можно в игре купить. Несколько дней они поднимали стоимость этой наклейки и потратили на это около 2 миллионов рублей. Зачем? Для чего они это делали? Ну... Очевидно, что дело в деньгах, и этим подъемом они получили достаточно много денег на стороннем сайте. Времени объяснять все полностью нет, как и зачем, что работает, так что, знаете, если идет резкий необоснованный подъем цены на скин или наклейку, то кто-то сейчас на этом, скорее всего, зарабатывает, и вы можете успеть продать и немного навариться.